Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся на коммуне 52. Это администрация муниципального образования РЖ. Сейчас мы... Как вы видите, огромная очередь образовалась. Из кандидатов подать документы и людей, которые просто пришли сюда для массовки. Также сегодня здесь, насколько нам известно, присутствуют муниципальные депутаты, у которых вчера прошла конференция... Uh, у которых, по идее, должны быть документы uh, о партии, о том, что их выдвигает решение. но вот, uh, это, конечно, сомнительный такой факт. Uh, много людей, которые мы видим первый раз. Есть ребята, которые еще вчера приходили вместе с нами, реальные кандидаты, которые не смогли подать документы. Значит, uh, время работы ИКМО, uh, uh, опять так же, два часа, хотя по закону и по решению городской избирательной комиссии ИКМО должна работать у нас... Uh, 9 до 18. Да, я сейчас наберу. Дело в том, что вот э, я должен быть вторым по очереди, для меня занял мой друг. Э, но сейчас, как только мы сказали, что мы поменяемся, сразу же вся толпа возбудилась, и они начали даже толкать. Вот если вы видите, сейчас просто э, плотную встали и стоят. Здравствуйте, вы тоже да, баллотироваться, пришли выдвинуться с документами. Согласие в движении. У вас все с собой, да? Какие-то вы не... многословные. Мы знакомы с вами? Ну, можно познакомиться. Меня зовут Илья Сеялов, кандидат в муниципальные депутаты. А вас как зовут? Почему меня молодой человек? Я снимаю не вас, а муниципалитет и ситуацию, которая здесь складывается. Глупости, балбалка. Не снимайте. Стали напротив меня, говорит, снимают. Хочется, что очень умно, что Глупость говорить или с ним. У вас настали камеры на меня, и говорите глупости. А почему глупость? Что именно я Если Вы меня снимаете, больше я вас не снимаю. Нет, я говорю, что я ну, снимаем муниципалитет, вот вот ну снимайте. вот, снимаем муниципалитет. Ну, вы же в лицо мне тыкать камеру, ну что пусты, Слушайте, лицо, все? расстояние очень близкое, а я от вас стою в двух шагах, поэтому... Тем более, если вы собираетесь Потому стать депутатом, будет. то вы должны привыкать к публичности, к открытости, к тому, что нужно будет общаться и с людьми, и с прессой. Тоже же уже взрослый человек, вы мне должны советы давать, а не я вам. Так, у нас еще остается время до открытия, но вот людей становится все больше и больше. Вот подъехал Олег Петров, мы надеемся сейчас осветит тоже Доброе деятельность. Утро. Доброе утро, Олег. Ну что, прием? Да, значит, я должен идти вторым, и как Правда. только мой друг сказал, что мы должны с ним поменяться местами, он занимал для меня... Депутаты от Единой России возбудились и теперь никого не пропускают. Вот можно видеть а они. Здесь есть депутаты, да, да. да вот. Это муниципальные депутаты? Да, муниципальные, это? да. У них вчера была конференция. А вот они... есть а ребята крепкого телосложения, которые сразу же вписываются за депутатов и отстаивают их права. При этом документов с собой они не имеют. А вот прямо у двери вот он, да-да-да. Напишите, пожалуйста, как вам слышно, как трансляция проходит.